Смотрите на канале универс 25 января в 16.30 прямую трансляцию шоу ⁇ Хокей с мячом ⁇ Не пропустите! Команды с участием студентов Приволжских вузов и Казанского федерального университета сойдутся в бескомпромиссном поединке. Смотри на универс Матри, Болей за наших!